Всем привет! С вами Мария Тим. Мы поговорим о блогерах на ТВ. Катя Клеп, Саша Спилберг, Иван Гай и другие блогеры. Мы привыкли видеть их на просторах Ютуба. Хотя они давно завоевали эфирное время на телевидении. Казалось бы. Чтобы попасть на голубой экран, нужно долгое время учиться. Да и не факт, что без связи можно стать популярной актрисой или ведущим. Почему же блогерам это дается легче? У них есть навыки монтажа и съемки. И огромная аудитория фанатов. Что очень выгодно для телевидения. Григорий Лепс, известный певец, в одном выпуске главной сцены назвал блогеров дебилами, сидящими в интернете. Действительно, наши дебилы, сидящие в интернете, абсолютно правы. Но видеомейкеры относятся с большим уважением к своим фанатам и никогда не посмеют выйти на сцену в пьяном состоянии, что произошло с Лепсом на концерте в Ростове в 2016 году. Может именно в уважении и любви к своим подписчикам скрывается залог успеха? Так, например, Катя Клэп, блогер, который ведет свой канал с 2010 года, имеет свой парфюм и рубрику на канале Disney. В шоу «Правила стиля» Екатерина делится различными советами и идеями, которые пригодятся в повседневной жизни. Многие звезды Ютуба посетили программу «Вечерний Ургант», выходящую на Первом канале. Среди них Иван Рудской, Стас Давыдов и Катя Клэп. Они поделились историей успеха, рассказав, как нужно снимать видео. На канале Ру -ТВ Саша Спилберг ведет свою программу под названием «Спилберг Влог». В ней она рассказывает о том, какие события произошли в интернет-паутине. Помимо этого девушка занимается вокалом. В 2015 году песни «Любить страшно» и «Твоя тень» стали саундтреком для фильма «Он Дракон» высшего на экран 3 декабря 2015 года. 3 февраля 2017 года будет программа «Доброе утро» с участием Марьяны Рожковой и Яна Гордиенко. В ней они расскажут о своей повседневной жизни и дадут советы по съемке видео. Блогеры все чаще появляются на просторах телевидения. Может, через какое-то время они и вовсе освоятся там. А что ты думаешь по этому поводу? Обязательно напиши об этом в комментариях. И забудь подписаться на канал и поставить палец вверх. Впереди еще много интересного. До скорой встречи с новым трендом!